У меня уже мозги вот такие, я не знаю. Раз, два, три, раз, два, три. Друзья мои, всем вечер добрый. Сегодня понедельник, как всегда, встречаемся в узком кругу друзей, единомышленников и верных соратников, чтобы поделиться новыми победами, рассказать о новых достижениях и, конечно же, осветить дорогу на ближайшую, на ближайшую будущую неделю. И, естественно, передаем слово нашему главному осветителю Анатолию. Толь, тебе слово рассказывай, что нас ждет сегодня, какие нас ждут новости и вообще, чего мы добились. Потому что знаешь, что новости подготовлены просто шикарные. Толь, тебя не слышно? Микрофон, микрофончик. А, да, вот так, извиняюсь всем. Друзья, всем привет. Рад, что наконец-то у нас снова понедельник, где мы сможем с вами... Ну, хотя бы немножечко повзаимодействовать. И я, конечно же, воспользуюсь случаем и поделюсь актуальными новостями. То есть, что я сейчас хотел в первую очередь сделать. Скажите, пожалуйста, сейчас экран видно мой уже? Да, видно, отлично. Сегодня мы запустили сайт, сайт вебинаров. То есть он теперь у нас с вами обновленный на самом деле была проделана колоссальнейшая просто огромная работа то есть он а, может быть на так сейчас секунду у меня. так а так хочу вот так уменьшить чтобы было видно а, вот а, то есть Давайте сразу же посмотрим, то есть у нас сейчас с вами изменились расписание. то есть по расписаниям вы будете видеть вот здесь вот следующее, то есть мероприятие, которое будет, и нажимая на кнопку, переходим на него, то есть в частности, когда начался прямой эфир, то есть она также показывает, что уже в эфире, вот здесь у нас получается само расписание, оно теперь, видите, его можно переставлять дальше, то есть оно вот так здесь переставляется, Теперь могут наши гости, даже которые пошли по вашей реферальной ссылке, подписаться на рассылку. То есть имел сразу же сохраняется за вами. Соответственно, если он вдруг позже примет решение, то он пойдет по вашей реферальной ссылке. Так, и здесь у нас сразу же уже идет, сколько доступных курсов, то есть на скольких языках мы работаем. То есть здесь стоит, что они еще постоянно пополняются. Хэштеги, то есть чтобы люди могли посмотреть именно, что их в частности интересует. Uh, да, то есть обратите внимание, теперь здесь открыто uh, в доступе появились, uh, сколько uh, стоит доступ к каким-либо занятиям. То есть здесь вот я еще хочу... Кое-что подписать, я просто технически просто не успел по времени. А, здесь такое будет а, небольшое объяснение, почему это выгодно именно. А, и что здесь будет написано, что не просто тариф, да а именно что а, вы становитесь участником сообщества, и вас открываются там дополнительные возможности. вот То есть человек может зайти и купить, и, соответственно, уже можно а, будет делать позиционирование именно на а, уже непосредственно... А, спикера или какой-то конкретный курс, то есть можно будет предлагать человеку, то есть и сказать, что вот обрати внимание, там обычно курсы стоят там 300-400 баксов, а здесь ты получаешь там допустим 50 курсов, 500 вебинаров, там записи, то есть ты уже такой, ну как весомый такой мощный аргумент. Давайте посмотрим, я сейчас вернусь назад. О, нет, назад. Давайте вот здесь вот глянем с вами, где это было. А, то есть на, на, на тарифах, да, видите, вот 44 курса, там, посмотреть курсы, например, все, человек открывает, обратите внимание, здесь у нас все эти курсы, да, то есть у нас человек может сразу же уже удобно отфильтровать, то есть у нас, он может сказать, что мне доступно. Хочу, чтобы по всем тарифам или нет, я хочу только VIP-тарифы посмотреть или только профи, например. Да. А, кроме этого, я могу сказать, что меня интересует, например, только русский язык а, или, например, только немецкий, и тогда нам уже ставит проще искать. А, более того, я могу наз название курса, ну, начать вписывать заголовок, или я могу а, начать вписывать там, имя спикера, который ведет этот курс. Вот. Ну, понятно, здесь опять же, то хэштеги. Для спикеров мы вывели как отдельную. Ну, как такой, то есть, мы еще нам еще не все спикеры прислали фотографии. То есть, ну, то, чтобы мы успели, мы доделали, там понятно, да. То есть у каждого спикера есть, допустим, у нас здесь Эдуардо Санчес есть. У каждого спикера еще есть теперь страница. Так, я не помню, то ли у меня интернет не тянет. Ну, в общем, да, сейчас что-то у меня, по-моему. Да, или этот еще? А, ну да, у меня интернет слабенький. В общем, да, то есть видите, на каждого спикера еще отдельное построение есть, то есть вы можете видеть там, какие там вебинары этот спикер проводит, или какие там курсы выставил этот спикер, ну и так далее. То есть здесь такая уже более-менее удобная. И вот непосредственно, если человек уже переходит на тарифы, то он видит, вот, например, 37 курсов, 514 вебинаров, то есть дополнительная скидка на маркетплейсе в магазине, да, то есть, что он тоже понимает, что еще дополнительное преимущество. Вот и здесь написано, что партнерская программа одного уровня идет, да. То есть, если у нас стандарт партнерской программы двух уровней, то есть понятно, мы здесь специально не описываем, что там все еще больше, всякие там эти возможности, потому что новому пользователю, если он не знаком с сетевым или не лояльный к нему, не надо даже будет про это заморачиваться. То есть если он нашел какой-то курс, ему нравится, он может записаться, выбрать этот тариф и им там пользоваться. Вот примерно так, да, то есть, давайте посмотрим 10 шагов по моложению, То есть, вот, обратите внимание, то есть для каждого спикера есть отдельная прям для каждого курса, то есть вы можете посмотреть там, например, там все курсы, все вебинары там, от данного спикера, ну и так далее. Вот. Также вы видите, что лекции пошагово, то есть смотрите, теперь стало чуть удобнее у нас, получается, здесь, сейчас подгрузится, у меня я в отеле просто, и у меня еще не все, ну интернет работает не постоянно как надо, то есть вот обратите внимание, то есть на каждом уроке то есть человек видит основы, системы нашего организма и правил, да, вот, или как основные системы нашего организма, там, правило, там, все о еде, там, видите, оно еще длинным, то есть то, что здесь помещается, вот черным еще довписывает, то есть целиком заголовок, то есть человек может перейти сразу же на, на третью а, лекцию, например, если он первую, вторую посмотрел, здесь он уже видит структуру урока, то есть что его ожидает заранее, то есть в результате а, прохождения третьего урока, там, ну и так далее, то есть здесь уже промоушен, а, здесь уже промоушен на то, что он получит, когда... А, ну, закончит, скажем, этот курс. Да? Так, что у нас еще? Здесь у нас переход на сайт Академии. Здесь у нас, кстати, у меня есть хорошие новости, я их сегодня объявлять не буду, у нас появился еще один интересный партнер, в частности, спикер, очень опытный, и именно мы с ним будем закрывать финансовую грамотность, там еще пару отдельных рубрик, но я думаю, что если не нет, то в то на следующий раз мы уже его представим. Я с ним в Москве встречался, мы провели там целый вечер, там, можно сказать, до ночи, и у нас реально очень схожие векторы о том, что происходит и как. Ну, и я думаю, что вам будет интересно, там действительно очень ценный контент, очень четко все расписано, грамотно, то есть мне прям очень понравилось. Так, да, то есть это уроки пойдут, часть этих уроков пойдет в Академию, то есть вот на этот сайт, где мы будем говорить о Институте финансовой грамотности, то есть часть лекций туда пойдет. Вот, и а, часть лекции пойдет уже сюда, то есть там есть еще отдельные моменты мотивации, то есть, ну, действительно очень интересный, хороший спикер и качественный контент. Ладно, все, по сайту а, я бы с удовольствием, прям с удовольствием, если это было бы только возможно, так, где у меня как не перейти назад, а, хочу, просто, хочу просто от вас или у вас спросить, услышать, а, как ваше мнение первоначально по сайту. То есть кто смотрит там видео в записи, может сказать там плюсик, это мне понравилось, там, минус, это мне не понравилось. Вот. Работа проделана на самом деле колоссальная, И а, вот эта базовая версия, которую вы видите, то есть в следующий этап, то есть мы не разрабатывали систему по автоматическому приему а, спикеров, да, то есть чтобы они автоматически могли чтобы они автоматически могли выгружать свои курсы. Почему? Потому что нам нужно было обновить вот этот сайт. Тут проделана колоссальная работа, это и работа как райтеров, и графиков, и всех, все, что с этим связано. Вот, но мы все-таки справились. Чуть-чуть дольше понадобилось, чем мы хотели, но мы справились. И, ну и славненько. Вот, то есть следующий этап а, на этом сайте мы сейчас в течение недели, кстати, сегодня вечером мы его, возможно, назад еще откатим, то есть мы еще нашли там по системе безопасности, то есть какие-то моменты, а, поэтому вы сейчас у себя на сайте, например, не можете залогиниться, то есть завтра мы уже должны эту работу доделать и уже можем в обычном стандартном режиме работать и все. То есть следующий этап, который мы будем делать на сайте, это, то есть у нас уже для спикеров есть админка, да, то есть уже, ну, как большинство кнопок а, интерфейса уже есть, они уже готовы. Готовы. Вот, но тем не менее нам нужно еще пройтись, проработать по логике, то есть по разному с несколькими консультантами. Вот мы по факту, когда закончим если вдруг найдем какие-то баги обрабатывать, сразу же приступаем к доработке кабинета для спикеров. То есть это задача, с которой мы столкнулись, то есть на начальном этапе, если вы помните, нам нужно было спикеров, и мы кого-то звали, приглашали, чтобы ну, вот, все у нас там получалось, то сегодня у нас ситуация другая, то есть у нас больше спикеров приходит, чем мы успеваем обрабатывать. То есть мы уже доросли до того момента, что нам нужно автоматизировать этот процесс, то есть, иначе мы ну, будем медленно а, проходить. И второй очень важный этап для а, масштабирования и популяризации сайта, а, нам необходимо, чтобы здесь приходили спикеры не только русскоязычные, вот, службу поддержки по поддержки рус... ну, на русском языке очень хорошо работает, да? для того, чтобы нам обрабатывать например, там испанский или еще какие-то дополнительные языки, в том числе английский, там, немецкий и так далее, то есть это по факту нам нужно формировать службу поддержки на каждую из этих языковых зон и кажд... Каждого спикера в отдельности обрабатывать. Это нереально. То есть мы не сможем, вот в частности в Турции, да, то есть, представляете, это нам сейчас в Турции надо отдельную службу поддержки создавать, которая будет только со спикерами работать. И представьте, это в каждой стране. Мы сейчас уже больше, чем в состранах, странах, то есть наш сайт посещает, да. То есть, ну, нереально. Но поэтому следующая большой, большую работу которую мы делаем именно над сайтом, чтобы эти спикеры могли сами зайти, сами зарегистрироваться, сами вставить ссылку там на свой вебинар. Мы дадим людям возможность, спикерам, работать на своих сайтах то есть тоже очень важный момент, то есть они весь трафик оставляют у себя, то есть это как для них момент популяризации, дополнительный бонус своего рода, а как они могут работать. То есть до того, как мы разработаем свой стриминг, ну на это уйдет пару лет точно. То есть это очень сложный, непростой процесс, с большим количеством трафика надо работать, ну, в общем, там тонна всяких сложностей. Но, тем не менее, рано или поздно систему мы делаем автономной, и она должна в том числе и стриминги делать, и все, что с этим связано. То есть, ну, это большой процесс. Так, хорошо. Понятно, для чего? Почему мы сейчас не принимали спикеров и сказали, что пока все на паузе, только мы с русскими нашими спикерами работаем? Понятно? Что-то все таки замерли. Что у вас происходит там? Сереж, ты про что думаешь? Что с тобой происходит, Сергей? Я же, у меня же сейчас после тебя тоже есть новости. А, я готовишься. Я ну, тоже понятно. готовлюсь, да. Читай внимательно туда, а то вдруг ошибешься потом. Так. Хорошо, давайте продолжим. Что у меня в здесь накопилось? Это... А, да, я сегодня хотел обязательно отметить заслуги отдельных людей. То есть я сейчас их по именам перечислять не буду. Если вы помните, на прошлом лайфе, когда мы с вами встречались, да, была рекомендация, сказано, что актуализирован маркетинг-план, то есть он улучшен, оптимизирован для более динамичного развития, и была выдана инструкция, то есть какие действия необходимо проделать. То есть мы это отдельно прошли с лидерским составом, лидерский состав проработал со своими людьми, и потом мы еще отдельно проработали это на лайфе. То есть ну, по факту у нас как минимум было 2-3 касания, и а, у нас есть люди, кто на это никак не отреагировал. Я вас поздравляю, у вас ничего не произошло, практически ничего не произошло, то есть все осталось как было. Но среди нас есть люди, которые отреагировали. А, когда я смотрел чеки, которые сделали люди на этой неделе, то есть у нас средний чек у активного лидера от 1,5 до 2,5 до 3 биткоинов за неделю. Так что поздравляю вас всех с этой успешной и Желаю вам следующую неделю еще более успешной. То есть, тем более, сейчас у нас осень уже располагает, люди с отпусков приехали, у них деньги закончились, им движ какой-то нужен, развлечения же закончились, то есть нужен новый движ какой-то. Вот, так что сейчас крайне подходящее время. То есть, опять же, да, то есть я хотел именно вас отметить, что лидеры большие эмоции. Так, следующее, что у нас причем внимание, да, сейчас внимание. Прям, да. В северном регионе России сейчас готовится мероприятие. Мероприятие пройдет на очень высоком уровне. Мероприятие организовывают два человека: это Евгений Шакиров, команда Black Sharks и Инга Ковалевская. И в этот момент я бы хотел все-таки позвать лучше Евгений-организатора, потому что кто как не организатор сможет нам лучше. И и динамичнее донести тот движ, который там происходит. Жень, если ты сейчас уже с нами, а я вижу, что ты уже с нами, ты уже прям ищешь кнопку, как нажать, чтобы включить микрофон. Пару слов, когда, что именно... Вот, да. Всем привет, ребята. Я на связи, меня хорошо слышно? Хорошо. Отлично. Вам привет из Сибири, город Барнаул. Значит, смотрите, ребят, 22 сентября в 12 часов дня начнется закрытый мастер-класс для всех структур, которые находятся у нас в сибирском федеральном округе, так сказать. Это Новосибирск, Биск, Барнаул, все ближайшие города, ребята, все приходите, все стягивайтесь. Что будет на этом мероприятии? Значит, на мероприятии будет презентация сообщества из бизнес-комьюнити как легко... Uh, и просто рассказать о нашем сообществе за 30- тела, максимум 45 минут. Будет у нас Coffee брейк и будет у нас мастер-класс именно пошагово, рассказывая о том, как необходимо выстраивать мотивацию партнеров, какие есть боли в MLM бизнесе, да, в нашем бизнесе, какие тактики и стратегии для нашего успеха в бизнесе, какие фишки маркетинга есть и как их использовать, команда образования, team building, запуск новичка инструментарий. И это все мы будем проходить в, в таком интенсивном потоке. Вы только будете платить это записывать. Самое главное, что будет после этого? У вас останется четкое понимание того, что необходимо делать для новичка, что необходимо делать для уже профессионала, у которого есть опыт в нашем бизнесе. И у вас останется профессиональная фотосессия. Ну, то есть, мы все это будем обозревать. И у вас останутся профессиональные ролики. Это те материалы, с которыми вы будете работать в да, ближайшие несколько месяцев до мероприятия в Казани. И у вас будет четкое понимание и вера, и уверенность в то, что вы делаете. Вы увидите много-много разных ребят, поделитесь опытом, энергией, обнимитесь и с новыми силами. Тем более мы все знаем, что у нас рынок оживает. Мы все двигаемся. И, ребятки, это будет точка роста именно в Сибири нашего бизнеса. Напоминаю, что это будет все проходить в Мариотт-отеле. С 12 до 3 по вопросам пишите мне, и Инги Ковалевские. Ин, Инги Ковалевские. То есть мы два будем проводить, и как два организатора вступаем. Это очень важно. Как вы проводите, я все еще помню, иногда я с восторгом. Как вы организуете? Как вы не можете? Я там до свидания. Да, Жень, спасибо. Да, я уже не выключила. Да, да, спасибо. Вот. Что-то у тебя там до свидания с ним, не знаю. Его смазать надо, что-то он заскрипел. В общем, да, то есть я говорю, вот на чем я остановился. То есть я с восторгом вспоминаю качество организации, насколько все корректно, как было все организовано, то есть до последних мелочей деталей. Уверен, что для наших партнеров в северном регионе – я, я надеюсь, я правильно говорю, северный регион, все-таки же, да, Сибирь. Давай так, в Сибири, в сибирском регионе, <с> да, то есть в Сибирь, кстати, очень удобно из Казахстана, то есть если кто-то из Казахстана, то есть можно тоже быстренько, только единственное, я знаю, что там ограниченное количество мест, поэтому, пожалуйста, связывайтесь с организаторами заранее, чтобы так не получалось, то есть у нас было там уже такое, что люди приезжают без предупреждения, а мест ограниченное количество, ну, чтобы такого не было, в общем, давайте постараемся и сделаем это так. То есть я со своей стороны могу одно сказать, растем мы на мероприятиях, то есть на мероприятиях мы ускоряемся, то есть трансформация происходит намного более интенсивно, поэтому я с этой стороны могу только порекомендовать все, что связано с подобным. Женя, это очень круто, что вы это организовываете, я желаю вам успехов, если вдруг от меня что-то нужно будет, сразу же говорите, я буду помогать, чем могу. Скорее всего, будет просто совет какой-нибудь. Ладно, шутка. Вот, следующее у нас, сегодня обратили внимание, сейчас Владимир Шайрман не здесь, то есть он у нас в Подмосковье, то есть, если я правильно понял, он сегодня только туда добрался, и когда мы с ним созванивались, ему осталось буквально 40 минут до выхода на сцену, он только там с чемоданами был. Там сегодня идет тоже образование, оно будет идти несколько дней, там разные спикеры, и очень... Я думаю, что будет очень хороший и большой отзыв, потому что там собрались а, тоже такие сильные а, лидеры, то есть, которые показывают не только словом, но и делом, а, что они, а, на что они способны и как они это а, делают. Так, хорошо, uh, у нас есть, это еще не все, то есть у нас uh, на следующей неделе на Easy Busy Life постарайтесь быть все вовремя, uh, я пригласил гостя, это один довольно-таки популярный продюсер из Германии, да, то есть uh, если кто-то помнит, давайте я вам кое-что покажу, uh, все, кто были на uh, школе для випов, да, то есть на, на школе для випов были не все, Поэтому, так, сейчас где у меня, а, вот. на школе для ВИПа были не все, поэтому я вам покажу один слайд а, с этой школы. Так, ну, да, вот, начинаем. Вот, один слайд с этой школы, а, то есть, а, вы еще это не знаете, я это ВИПом рассказывал был, да? А, а, у нас а, в Германии, в, в городе Берлин а, есть... Ну, такой, ну, Это был, в общем, ГДР самый большой аэропорт там, Германии в Вот Этот аэропорт сейчас, он остановлен, то есть там самолеты не летают, и там целая, ну, огромнейшая территория, где стартапы всех, там я не знаю, каких только там стартапов, нет, то есть очень большое помещение, то есть там пропускная система, ну, крайне интересно было. И вот там как раз базируется этот продюсер со своим стартапом. То, что вы видите на мне, это уже полностью готовый продукт, да, то есть я видел это в своем действии, то есть я со своей стороны могу сказать, знаете, вот это все так интересно слушать, когда ты... Когда тебе говорят, там, вот, там, на стартап, там, какой-то продукт будет и так далее, но это совершенно другое, когда ты одеваешь на себя что-то такое, да, то есть, где уже готова, и ты, я вот от себя скажу, мне просто реально охота, чтобы у меня это было дома. Да? И э, я знаю, что как только это заработает, то, мы, э, ну, как, то я, в частности, буду снова и снова это покупать. То есть, там, если, я сейчас не буду говорить, что именно, это будет такая своего рода такая интрига на следующее мероприятие, потому что там я хочу, чтобы это наш гость собственноручно, или как, собственно звучно рассказал, что и как. И я переводить буду сам. Что еще тут сказать? Здесь он нам подготовил airdrop, да, то есть на следующей неделе он объявит, скорее всего, если мы уже... То есть там сейчас на согласование с его юристами, что мы можем написать, что нет у нас в кабинете. Да. Я думаю, что до следующего понедельника мы уже успеем, и на следующей неделе будем делать airdrop. Как будет проходить airdrop, вы, наверное... Сейчас, наверное, самое просто было бы... Сейчас, секундочку, я это отключу. Как его отключить? так вот выйти а ну да кстати зачем мне выходить если у меня вот здесь вот вот обратите внимание у нас вот здесь, вот здесь вот у нас вот здесь вот есть правило да то есть вот обратите внимание вот по этим правилам пройдет распределение то есть все кто просто зарегистрировались и оплатили членский взнос сообщества на них на всех распределится 20 процентов от токенов которые они нам предоставят. Вот обратите внимание, активным пользователям. Активный пользователь это тот, кто там в промежуток, в промежуток, там, мы, наверное, сделаем это так, что последние еще две недели, то есть, вот, то есть вот эта вот неделя, то есть вы уже знаете и неделя до которой. То есть, те люди, у кого появились новые активные партнеры там, в первой линии, да, то есть они уже автоматически попадают там, в разряд активных. Да? потом, соответственно, им распределится 56% от всех монет, и монет он реально нормально отгружает, чтобы вы понимали, да? то есть реально очень хорошо. Вот. А потом следующее, смотрите, менеджером, да? то есть у нас есть менеджеры, то есть менеджеры, например, чтобы стать менеджером, у нас должно быть там 5 випов разных линий, да? у кого-то одного не хватает, успейте стать менеджером за этот момент, да, и вы еще попадете еще один дополнительный пул распределения. То есть распределение идет так, 20% получают все, то есть независимо от того, активный, неактивные, то есть всем распределировать 20%. Активным распределяется потом наверх еще 56%, да, то есть тем самым мы поощряем активных участников сообщества, которые популяризируют непосредственно сообщество. А менеджеры – это уже лидеры сообщества, да, то есть лидеры, которые не, не просто на словах там губами ветер погоняли, это люди, которые действительно как вложились уже сюда да то есть люди которым уже доверили другие люди да то есть поэтому им отдельное поощрение а, в размере там 14 процентов то есть вы если а, участник сообщества то в 20 процентном распределении вы попадаете если вы там в последнюю неделю и вот эту неделю которая идет а, и а, сделали там какую-то активность да, то вам реально начислится еще а, там ну как нормальная ну как а, количество монет там, размеры там 56 процентов между всеми распределиться. А если вы менеджер, то еще наверх, понимаете, да? У кого-то не хватает до лидера одного или два менеджера. У этих менеджеров, как правило, одного или два VIP не хватает. Просто точно заходите в свой кабинет, смотрите, какая ситуация, связываетесь а, непосредственно а, с этим человеком, помогаете ему провести эту активность и а, и все, и вы уже лидер, то есть еще 4%. Ну, причем можно подумать, окей, 4% это же меньше, чем 14, да, но поверьте, у нас лидеров намного меньше, чем менеджеров, поэтому там, где 4%, по токенам, по количеству придет больше. Ну, и, конечно же, мастерам 3% и гранд-мастерам 3% распиляются между ними, то есть на данный момент у нас нет ни одного мастера, ни одного гранд-мастера, я думаю, в осени на мероприятии в Казани такие таковые появятся, и я очень мечтаю об этом, потому что там мы публично сделаем признание, и он узнает, какое количество токенов он получил, потому что все, что сейчас идет и накапливается, то есть первый человек, кто придет, он заберет весь этот курс, всю эту корзину. Это отдельная такая дополнительная мотивация. Вот, поэтому, чтобы то есть два момента, получается, о которых нам сейчас следует подумать, это с одной стороны как мне квалифицироваться на более хорошее распределение, да, то есть, соответственно, вы как лидер смотрите и помогаете своим участникам в команде. Вот, ну и, и второе, Забыл, что хотел сказать, поэтому, в общем, я и так уже много говорю. Так, э, пойдемте дальше. Э, по, э, по Airdrop понятно, что если вы обратили внимание, мы все подряд сюда не берем. Если вы обратили внимание, где-то на моих школах, я всегда еще говорю, я не покупаю монеты, если я не знаю лично людей, организаторов, я не видел продукцию, что с этим связано. Я их видел и знаю уже давно, то есть там мне прям понравился, очень хорошо. стартап, мне прям охота это использовать. Я думаю, что вы когда это на себе попользуете, вам тоже это захочется использовать, потому что реально просто офигенное ощущение. А что там было, я расскажу в понедельник. Так, следующее, у нас есть еще одно событие, которое будет проходить, если я не ошибаюсь, Эдуард, это уже завтра, послезавтра начинается, да? Завтра вечером мы, Алекс, Хоффман и я мы улетаем, поздно прилетаем в Киев, и, в принципе, мы с, со среды будем там уже в распоряжении наших лидеров и партнеров для индивидуальных встреч, mm -hmm. практически со среды до субботы. В воскресенье у нас мероприятие в 15.00 по местному времени будет проходить для партнеров, которые уже в нашем сообществе. Mm -hmm будет мотивационная школа для них в пределах двух часов, ну, почти два часа, да, и сразу после этого мероприятия в 17.00 будет проходить презентация для новеньких партнеров, соответственно, те, кто будут присутствовать в 15.00. Туда, кстати, приезжают партнеры со всей Украины, даже я слышал, что с Одессы тоже кое-кто приедет, там за 700-600 километров, со Львова, ну, практически со всех регионов. Mm -hmm. Собирается сейчас уже зарегистрировалось более 120 человек на это мероприятие. Мы ожидаем в общей сумме около 300 человек, там зал за... Забронирован на 300 человек, большой кинозал, соответственно, там будем проводить э, эту мега-презентацию в Киеве. Супер. Это скажи, пожалуйста, она пойдет в Киеве, да? Да. А, это что-то стоит для людей или как вы это организовали? Мы организовали, в принципе, это таким способом, что новички ничего не платят за презентацию, вход, вход бесплатен, а для партнеров, которые уже в сообществе, они практически, мы делим то, что за зал мы платим, это, в принципе, выходит на человека в 100 гривнях, это приблизительно 3 евро. Okay. Окей, ну супер, то есть я думаю, что это как раз нормально, то есть я с точки зрения организаторов знаю, что это намного более удобно понимать, когда люди зарезервировали, оплатили, хотя бы, ты знаешь, сколько будет, поэтому очень круто. Так, здорово, тогда, друзья, если, если туда едет Алекс Хоффман, это еще old school, да, как говорится, если туда едет Эдуард, это old school. А, то... Да, у нас, у нас 60 лет стажа вместе. Да, да. <смех> <смех> то имеет смысл, наверное, все-таки, если кто-то в Украине, если у вас есть потенциальные партнеры в Украине, быстренько взять свой список имен, посмотреть, кто у вас в Украине, и позвонить, предупредить. Да, то есть это было бы, наверное, круто. Вот. И я, наверное, сейчас уже передам слово, потому что у нас будет еще один анонс. Очень даже... Еще какой. Я, наверное, сейчас слово передам уже непосредственно Сергею. То есть с моей стороны на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Здорово, что все собрались. На следующий лайф будьте обязательно, хотя я еще не знаю, где я буду в тот день, то есть у меня еще решается. Но я постараюсь быть не в самолете, по крайней мере, чтобы хотя бы хоть как-то выйти на связь. Вот. Да не я шучу, понятно, что я там где-то был. <с> я просто еще не знаю, где, в какой стране, <с> потому что как это, ты говорил, сезон начался у нас. Все, Сергей, я передаю тебе слово. Расскажу, у нас что... сейчас новый спикер. А, ну так вот, тем более. А мы, мы про Турцию не забыли? А, про Турцию мы не забыли, мы про нее помним, но мне нужно, я еще не успел обработать, мне уже все прислали. Но ну, я вот говорю, вот хотите верьте, хотите нет, у меня последнее, вот я как улетел в Москву, то есть я улетел в Москву, сейчас я уже был в Амстердаме, был уже в Хаге, и вот завтра у меня опять прилет в Малагу, и после Малаги я, скорее всего, там 2-3 дня, и опять дальше улетаю. То есть у меня загрузка такая, что я прям в аэропорту сижу, читаю сообщения. Вот, поэтому, скорее всего, Руслан, я буду в аэропорту завтра читать сообщения, мы все это узнаем, мы все это упакуем, и я как отдельно, а, даже сделаю как видео приглашение, наверное, да, и мы сделаем... Ну, как уже анонс, где, что, как и почем. То есть уже все определено, это будет из мира, это точно. Даты мы уже в прошлый раз объявили, то есть уже можете готовиться. Вот. И э, я, со своей стороны, уже проект презентации пишу на Казань. И то, что мы будем делать в Казани, мы для турецкого язычного населения... Понятно, я еще не все смогу объявить, но тем не менее, какую то базовое... Ну, как... Не то, что базовая, это будет глубокое видение, но у меня не будет всех промоушенов и анонсов, которые будут в Казани. Поэтому помните, что в Турцию можно позвать даже ну, вот, там, всех своих там, гостей, там, партнеров, то есть заранее это все нужно будет согласовывать с организаторами, в частности, Руслан, Камиль и Анар. Да, вот, видишь, память включилась, Пессонова смотрел 15 минут. Вот, поэтому, да. Сам уже хочу туда, из мира мне вообще нравится, там у них и тепло, и море, и первая линия, и пятизвездочный отель, и питание, и, в общем, все хорошо. Вот. И, конечно же, круг единомышленников, примерно 100 человек будет. В общем, я говорю много, меня лучше останавливать, я лучше передам слово сейчас Сергею, потому что э, все-таки, да, Сергей, я передаю слово. Спасибо большое. Толь, ну у нас сегодня мы хотели познакомить всех с нашим новым спикером, человеком, который будет передавать свой бесценный опыт. Честно, я когда в интернете вбил фамилию, имя этого человека, вы не представляете, сколько там появилось информации. Просто, просто море. Весь Google меня залил. Поэтому давайте здесь уже послушаем непосредственно человека. Виктор, добрый вечер. У нас сегодня Виктор Васильевич Семикин. Сейчас мы позадаем его интересные вопросы, потому что это человек – специалист и профессионал в области психологии. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги, дамы и господа. Я рад вас слышать и рад, что я стал вашим тоже коллегой, партнером, участником. Я надеюсь, да. что я вам буду полезен. Мы uh, тоже очень рады. Да. Спасибо. Виктор, скажите, пожалуйста. Немножечко о себе, в чем вы все-таки специалист, вот прям вот конкретно, и что вы, а, как вы будете на нашем подавать? Ну, я уже не буду тогда представляться, вот, у меня много регалий, но самое, самое главное, сказать, чем я хочу представить, что я хочу представить, это достаточно богатый опыт работы в области практической психологии, в области проблем саморегуляции, раскрытия внутренних резервов человека, вот, обетение, сказать высокой работоспособности, жизнестойкости, стрессоустойчивости и так далее. Значит, Я с юности, буквально с 15 лет, стал заниматься йогой, причем очень серьезной йогой стал заниматься. Вот, мне оказались доступны сказать, закрытые источники. У меня были учителя продвинутые. Вот. Ну и вот более 50 лет как бы в йоге, собственно говоря, от йоги я пришел в психологию, в науку, защитил кандидатскую диссертацию, защитил докторскую диссертацию. Вот круг моих интересов достаточно а, широкий, вот. но а, а, как бы хочу передать слушателям, хочу передать а, участникам а, досто... сообщества «Изи-бизи» Свой опыт как раз в области раскрытия и реализации своих внутренних ресурсов. Ну, вот очень коротко, как бы о себе: на самом деле, вот как бы более 40 лет в образовании, значит, опыт, как бы над собой, открытие своих внутренних ресурсов, позволил мне реализовать себя в полной мере. Я в 23 года уже стал директором школы. Вот, успешным директором школы прошел целый ряд ступеней в образовании, научных ступеней, руководящих ступеней, то есть это заведующие кафедры, декан факультета, директор института, исполнительный директор Международской ассоциации Покров, проректор, первый проректор, проректор по науке так сказать, и так далее. Вот. Значит, мы э, все это время занимались не только как бы, научными исследованиями в области психологии, в области внутренних ресурсов человека, но еще и обобщением, анализом, э, разработкой сказать, теории, разработкой систем, э, технологий вот в этой области. Э, вот. Поэтому э, мы уже опробировали сказать, целый ряд наших программ, реально получили сказать, результат, реально получили поддержку, отзывы. Вот, ну, на самом деле, как бы у меня есть, значит, определенные сказать, не только достижения, сказать, но и квалификация. Вот, я почетный работник высшего профессионального образования, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающие достижения в области образования. Вот, реализую задачу, работу в качестве эксперта в государственной думе по высшему образованию. Ну и сам занимаюсь практикой. Ну вот, э, моя, так сказать, мои занятия в области самосовершенствования, э, значит, раскрытие своих внутренних резервов резерв, позволили мне быть продуктивным, успешным в жизни, э, иметь в, очень высокую работоспособность можно работать, есть технологии работать без устали сутками. Вот, значит, сохранить свое здоровье. То есть, вот мне сейчас 68 лет. Начинается с юности, с 15 лет, я практически ничем не болел. Ни разу не был на больничном за все время работы. У меня даже не было медицинской карточки. Вот супруга год тому назад сказать, меня заставила завести эту карточку, но. Я не пользуюсь никакими лекарствами, я не посещаю больницы. Вот, я оптимистичен, жизнерадостен, полон силы энергии, сказать, творческих замыслов. Сейчас я работаю в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы в должности академического директора образовательных программ и профессор кафедры консультативной психологии и психологии здоровья. Вот сейчас перед нами поставлена задача разработки программ уникальных программ, которых еще нет в принципе в России, программ подготовки специалистов в области практической психологии и здоровья. То есть мы будем готовить специалистов, которые будут как бы нести знания, технологии, обучать людей здоровому образу жизни, культуре здоровья, оздоровлению, сказать, достижению. Э -э -э -э активного долголетия, вот, и, собственно говоря, успех, успеха в своей жизни. Вот так, если коротко сказать, пожалуйста, какие будут вопросы? Есть вопросы, есть вопросы. Смотрите, я, что, знаете, немножечко, вы очень хорошо рассказываете, но, как и любой профессор, вы рассказываете, вы знаете, для аудитории профессорской. Если да. можно, вы, знаете, вот представьте себе, что вами нашей как бы вы это объяснили школьникам, вы работали в школе, да, то есть здесь мы с вами полностью коллеги, вот, объясните суть, почему люди научатся, придя на ваши занятия, только просто, придет такой-то, узнает это, сможет применить и станет таким. Понятно. И можно а... еще вас попросить подальше микрофончик, прям чуть-чуть подальше. Ага. Вот, все, все, все. Спасибо, спасибо, Сергей. Ну, на самом деле, я, так скажем, рассчитывал на аудиторию осведомленную, подготовленную, поэтому, извините, ради бога сказать, да. Вот. Но, естественно, я работал и с детьми, и продолжаю работать с детьми. Вот. Значит, но если более простым языком, значит, каждый человек имеет в себе, носит в себе, так сказать, определенные заложенные природой, культурой, если угодно, Богом, определенные внутренние ресурсы, которые, в общем-то, человек, о которых он не подозревает и которые, в общем-то, в течение своей жизни не, не реализует в полной мере. Но вот сегодня наукой установлено, что, значит, это факт, что обычный человек в течение своей жизни использует только 10-12% ресурсов возможности своего головного мозга. Значит, есть технологии, которые сказать, известны еще с глубокой древности, которые позволяют познать себя, открыть в себе эти внутренние ресурсы, развить в себе определенные качества, добиться, сказать, добиться жизнестойкости. Вот, соответственно, сказать, высокой продуктивности, высокой работоспособности, да? и э, эти технологии, сказать, они известны, они были сформулированы еще тысячелетия тому назад, например, система йоги. Я сам испытал на себе эту систему, вот, и благодаря, так сказать, ей мои, собственно говоря, жизненные успехи, вот, значит, о технологиях можно говорить очень много, они существуют, как бы, разные, есть восточные технологии, есть западные технологии, ну, вот элементарный, как бы, пример, значит, на самом деле, как бы, в течение дня мы испытываем на себя различные, нагрузки, перегрузки, воздействия и так далее. Сказать, да? вот. И в течение дня, в общем-то, организм наш и вся наша все наши системы деформируется. Вот такая, знаете, получается неупругая как бы деформация. А сон в определенной степени восстанавливает эти ресурсы, но не в полной мере. Вот. Можно научить человека методом саморегуляции, методом релаксации, сказать, и он буквально за полчаса может э, восстановить себя, вот знаете, как мячик, если сжать, да, и потом отпустить, он восстанавливает свою форму. Вот точно так же и человек. В общем-то, достаточно простые способы на самом деле, просто люди часто не знают их, э, не знают об этом. Это вот первый. Теперь второй, сказать, э, значит, э, э, все мы, э, естественно, э, к сожалению, э, к сожалению, Значит, психологически не очень грамотные. Даже, даже, извините, профессора, которые учителя, профессора в педагогике и так далее. Вот. А психология – это наука о душе. И парадоксально сказать, что на самом деле в школе учат всему – физики, химии, математики, биологии и так далее, но, но не учат самому главному. То есть не учат, как устроен человек, как устроена его душа. А это и самое главное – у них эти нет знаний, не дают знаний в школе об элементарных вещах. Так вот, как бы, наша, собственно говоря, одна из, одно из направлений нашей работы, сказать, это популяризация психологических знаний, это психологическое просвещение. То есть, значит, в свое время, в прошлом веке, стала задача ликвидации безграмотности. Да? И за счет этого, в общем-то, так скажем, быстро народ стал активно включаться в науку, значит, в образование, в промышленность, производство и так далее. Так вот, сейчас другой век сейчас век значит, человека. Когда так сказать, знания о человеке, о нем самом сказать, совершенно необходимы любому отцу, матери, значит, руководителю, педагогу, вот, любому человеку. Естественно, как бы и человеку, который, сказать, живет, развивается, потому что для развития, сказать, тоже нужно знать себя, понимать свои возможности, понимать устройство своей души, понимать свои качества, понимать, как с, ним, с ними работать. То есть знание психологии позволяет человеку, соответственно, сказать, и развивать себя, и реализовать себя. Вот я знаю, что одна из задач вашего уникального сообщества это как раз Образование, открытое образование, сказать это развитие, это как бы передача знаний и опыта, так вот как бы я предлагаю задачу опять же психологизации, так скажем, несения психологических знаний, психологической культуры вот, всем членам сообщества, и это поможет им стать более эффективными, более успешными, если угодно, и более здоровыми. Это хорошо. Скажите, Виктор, а когда нам, скажем так, уже можно будет ждать ваши уроки? На самом деле у меня разработан, сказать, целый ряд как бы, курсов различных. Вот. Я предлагаю вот сейчас, где-то уже в ближайшее время, начать вот такую программу, такой курс ну, в виде лекций или в виде вебинаров, который, сказать, будет дополняться мастер-классом, сказать, вот прямо по таким названиям: Твои возможности, человек, двоеточие, секреты здоровья, жизнестойкости и продуктивности. Вот, значит, ну, вот могу открыть сразу один секрет, маленький секрет, угу. для, для, так скажем, для примера. Вот, здоровье для нас, для всех – это первейшая ценность, да? вот. а, к сожалению, сказать, мы начинаем задумываться о здоровье, сказать, когда уже его начинаем терять, да? Вот, так вот, что такое здоровье? Чтобы понимать, как сохранить или укрепить здоровье, нужно понимать вообще, что такое здоровье. Так вот, значит, у нас есть такая формула здоровья. Здоровье – это гармония и целостность. Болезнь – это есть нарушение гармонии и целостности. И таким образом простой путь к здоровью сказать, через обретение гармонии и целостности. Ну а дальше это уже технический вопрос, это уже технологии, которые сказать, которым мы обучаем. Я вас понял. Тогда смотрите, э, тут в чате. Ну, в общем, э, смотрите, зрители говорят, что это очень интересная тема, ждут ваших занятий. И тогда анонсы мы сообщим. Спасибо, что поделились хотя бы, ну, немножечко, скажем так, приоткрыли, что нас ждет впереди. Потому что я понимаю, то тему, которую вы сейчас затронули, и которую хотите поделиться с нами, это часы, часы, просто часы. часы. Даже быстро... Коротко, описать ее сложно. Угу. Спасибо большое. Сергей, Сергей, можно еще буквально два момента? Давайте могу я буквально две-три минуты сказать, как бы, размышляя над вашим сообществом, вот я полагаю сказать: вот я много уже посмотрел о сообществе сказать и не хочу повторяться, но вот, вот такой момент сказать он нигде, собственно говоря, не прозвучал. Я думаю, что, может быть, даже сообщество сегодня, как бы об этом, может быть, даже не, не, и не подозревает. Дело в том, что сказать, на самом деле, мы сейчас находимся в определенной историческую эпоху формирования, формирования и создания так называемой новой сферы. Слышали, что это такое, да? да. Это, это, это, как бы вторая оболочка, кроме биосферы, сказать, которая, в общем, в принципе, значит, многие выдающиеся ученые говорили о том, что это наша, собственно говоря, очередная эволюционная ступень, когда вокруг Земли, сказать, возникнет новосфера. Что такое новосфера, сказать? Это информационная самоорганизующаяся, саморазвивающаяся интеллектуальная, сказать, система. Да? А, который, сказать, э, в общем-то, э, на самом деле объединяет множество умов, но это новое качество. Вот интернет это как бы некая сегодня базис этой системы, но ваше сообщество, сказать, оно ставит цели э, именно, сказать, объединения знаний, умов, идей, да? и тем самым, сказать, вот развитие этого этой интеллектуальной, этой, если угодно, интеллектуального единого поля. То есть это единая интеллектуальная, мыслящая, развивающаяся, самоорганизующаяся система. Вот мне кажется, сказать, как раз ваше, наше сообщество, сказать, оно как бы имеет исторический шанс вот, внести, стать механизмом определенного, сказать, в развитии этой новой сферы. Вот. Ну и последнее, что я хотел: значит, у меня, я приготовил, сказать, один. Необычный подарок для сообщества в связи с тем, что я вот как бы вхожу в это сообщество. Но, к сожалению, вот сегодня мы его не можем продемонстрировать. Я вам просто открою тайну, сказать, мы его разместим. Это это подарок от Альберта Эйнштейна. Это письмо Альберта Эйнштейна, сказать, которое, сказать, вот я, как бы мне, так скажем, я его имею, вот, и я его хочу разместить, вот, я, я думаю, что это потрясающие, сказать, слова, это потрясающие вещи, о которых говорит Альберт Эйнштейн. Спасибо. Вы, знаете, вы, вы на него немножечко похожи. Спасибо. Мне тоже говорят, что нужно шуведеровать подарок сделать. Спасибо. Так вот, подарок небольшой, сказать, от нас с Альбертом Менштейном. Я думаю, вы все порадуетесь, потому что потрясающие. Удивительные слова, которые он сказать, говорит. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы продолжаем наш эфир. У нас много еще для вас новостей, и, наверное, первой, ну, такой основной новостью, которую я хотел поделиться, Анатолий начал с сайта, у нас уже время приближается к 9, к 9 часам по московскому времени, и я, наверное, закончу тоже сайтом. Как вы знаете, наше сообщество проводит огромное количество разных мероприятий, причем как официальных, так и неофициальных. То есть, что значит неофициальные? Это те мероприятия, которые проводят наши партнеры и в Киеве, и сейчас команда Паша Шимко проводит потрясающий тренинг. И таких событиях будет становиться больше, больше и больше. И, естественно, для того, чтобы вы не потеряли или не упустили возможность на каком-то из этих мероприятий поприсутствовать, мы создали специальный сайт, о котором вообще никому вот до этого понедельника не хотели рассказывать, но некоторые уже самые любопытные о нем узнали, вот, и поэтому, скажем так, это хорошо. Итак, сайт называется easybeasy-event.com. На этом сайте отныне будут отображаться все мероприятия, которые будут проводить наше сообщество. Друзья мои, теперь давайте немножечко расскажу, что вообще здесь есть. Сайт яркий, дерзкий, красивый, интересный. На нем можно посмотреть то, что было, то, что будет и то, что планируется. Как им пользоваться, я сейчас объясню. Первая кнопочка «Узнать первым» – это если вы хотите подписаться вообще на рассылку всех новостей и всех событий, которые в сообществе у нас будут проходить. Нажимаете кнопочку, заполняете подписную форму. Теперь самое главное – внимательно. Вам на почту должно прийти подтверждение. То есть прямо здесь отобразится такая форма, что вам на почту, скажем так, вам на почту, Придет подтверждение, вам нужно нажимать, нажать кнопочку «Подтвердить подписку», и прям тут же вам уже прям сразу же придет первое письмо. Во втором блоке здесь а, самые ближайшие мероприятия, которые у нас планируются. И здесь уже вы можете подписаться на рассылку и на новостную рассылку, все, что происходит на вот самые ближайшие мероприятие, которые у нас будет. Напомню, это 3-4 ноября город Казань. Это февраль гуру блокчейн форум и годовщина easy business. Соответственно, какое мероприятие вас интересует более детально, более подробно, подписывайтесь на него, пишите имя, фамилию, непосредственно также на почту приходит письмо с подтверждением, и дальше вам начинает поступать рассылка. Уже сейчас, уже сейчас с сегодняшнего дня открыто. Продажа на покупку билетов на мероприятие в Казани. Соответственно, удобно также будет купить билет с одним сайтом. Нажимаете кнопочку ⁇ Купить ⁇ выбираете способ оплаты. Первое ⁇ это Яндекс ⁇ Деньги ⁇ второе ⁇ можно оплатить с карточки Visa или Mastercard. И все, нажимаете ⁇ Перевести ⁇ вводите данные. Внимание только смотрите, Яндекс ⁇ Деньги ⁇ комиссию не берет. Visa берет 2%. Поэтому как бы вот здесь тоже предупреждаем. Как только, вам, как только вы оплатили, сразу советую подписаться. Да? Но, опять же, при покупке вы оставляете свои данные. В принципе, мы видим почту и ваши контактные данные. Соответственно, ближе, как только вы покупаете билет, на почту через некоторое время вам приходит благодарственное письмо, что вы выбрали, и билет на непосредственно Казань, мы вам пришлем где-то за 10-12 дней. а То есть сам билет, который вам нужно будет с собой принести на мероприятие. Так, поэтому я вам рассказал. Здесь можно посмотреть отчеты с мероприятий, которые уже пош... прошли непосредственно тоже. Ну, соответственно, тут, я думаю, ничего сложного. А, внимание, самое, наверное, крупное событие середины, начала года 2019-го это будет годовщина. Здесь я всем советую оставить заявку и вообще подписаться на все новости, связанные с годовщиной. Принцип тот же самый, фамилия, имя, электронную почту. И потом обязательно на почте свои подтвердите подписку. И будете получать все новости, как готовятся, где готовится, что вас ждет, описание, спикеры. То есть мы будем новостями с вами делиться. Теперь внимание. Также, как я уже говорил, у нас есть огромное количество событий, которые проводят наши партнеры. Здесь тоже есть кнопочка. Сейчас мы собираем информацию от всех наших партнеров о мероприятиях, которые они будут проводить, и формируем уже такое красивое информационное письмо, которое вы тоже получите, как только подпишитесь на эту рассылочку. Страну проживания мы специально сюда вставили, потому что, опять же, от страны проживания мы будем вам отправлять ну, скажем так, мероприятия, которые в вашей стране. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь на все новости. Здесь же очень удобно оплачивать и покупать сразу все билеты. Смотрите, так как «Гуру» и э, «Годовщина изи-бизи» у нас готовится, пока кнопочки «Купить», они не активны, мы их еще не включили, чтобы люди не, скажем так, не путались. Сейчас можно купить э, билет на саммит в Казани и подписаться на все эти новости. Ну, пользуюсь случаем, не могу не сказать, чтобы вы не подписались на наш контакт, телеграм, YouTube, Instagram и Facebook. Кстати, вот контакты Facebook, у меня большая просьба подписаться ко всем, кто еще не подписан. А то действительно как-то у нас YouTube хорошо работает, а непосредственно Facebook и контакт не очень. Ну, сайт ⁇ Ждем всех ⁇ действительно прям ждем всех. И еще у меня к вам большая такая просьба, обращаюсь ко всему. Друзья мои, именно лидеры, кто проводит мероприятия, именно лидеры, которые выступают на наших, скажем так, саммитах и так далее, большая к вам просьба, будьте немножечко, ну скажем так, посерьезнее в плане организационных моментов. Некто, с некоторыми людьми от некоторых людей очень сложно получить информацию, прям ну очень сложно. И я прям вот настаиваю, что если вы запланировали, например, какое-то мероприятие, напишите нам. Мы сразу же вставим это в рассылку. Мы сразу же донесем всем участникам сообщества, что у вас в таком-то городе, в таком-то месте, в, таком в такое-то время планируется такое-то мероприятие где будет то-то, то-то, то-то, выступать будет то-то, то-то, то-то, темы такие-то, такие-то, такие-то. Это несложно, чтобы мы не бегали за вами и не выпрашивали эту информацию. Вот это очень важно. Второй момент, но это я, опять же, пользуюсь случаем. Пожалуйста, все спикеры, которые будут выступать в Казани, я всех вас добавил в одну группу. Ответьте. Видите, я пока это с улыбкой говорю. Вот прям с улыбкой. Но время идет, и я просто ну без улыбки буду это говорить. Это очень важно. Потому что, опять же, мы все стараемся работать для всех наших участников. Это все новости, которые мы, наверное, сегодня хотели проговорить. И еще очень важный момент. Я сейчас открою. У нас, у нас, у нас, у нас. Что у нас здесь в чате-то в общем Вопросы. Так, ссылку прислали, хорошо. А так, значит, смотрите, кто уже купил билеты кассой, а ну, соответственно, картой, пока, а еще раз говорю, мы этот сайт подготовили, в ближайшее время вам придет письмо, что да, вы получили, все здорово, все классно. Поверьте, я, а скажем так, мы видим всех, кто оплатил. То есть здесь вы даже не переживаете, каждому человеку придет письмо, и потом ему придет билет. То есть билет мы будем немножечко, скажем так, позже вам отправлять. А, так, в рабочем кабинете будет на этот сайт ссылка. Ну, я думаю, мы внедрим. Так, а, так, так, так, так, так. Так, так, так. Не знаю, ссылки все работают, посмотрите. Где информация по криптоноиду? По криптоноиду уже тоже говорили, кто не следил, посмотрите, пожалуйста, предыдущий наш выпуск. Там все, Анатолий четко рассказал, что сейчас над ним идет работа. Дорабатываются определенные ошибки, которые там были, нашли, и в ближайшее время будет все работать. Так. Яндекс не видит а, эту ссылку. Ну, значит, удалите Яндекс, установите, наконец-то, Google. Что я еще могу сказать? Как можно вообще работать на Яндексе? Так что я вообще не знаю, кто работает на Яндексе. Удаляйте Яндекс, удаляйте Mozilla, всякие Firefox, и устанавливайте Google и Google Chrome. И все, и у вас все будет прекрасно. Так, ну что ж, друзья мои, давайте тогда не отставать все вместе за событиями, которые у нас происходят. У нас много всего подписывайтесь на новостную рассылку по всем мероприятиям, по событиям, особенно не упустите шанс и возможность попасть в Казань, Вот будьте одним из первых. И Еще смотрите, тоже очень важный момент, сейчас этот сайт мы вам первый раз официально, скажем так, показали, а сейчас, если вы видели, там цена билета на Казань составляет 1700 рублей. Это будет буквально несколько дней. То есть вот до конца этой недели. И со следующей недели а, это уже будет, цена будет стоить 2000 рублей. Конечно, разница не огромная и небольшая, но тем не менее, вот именно с сегодняшней недели вот, действует такая небольшая скидка. Не забудьте об этом. Так, ну что, вопросов больше а, я вроде не вижу в чате вопросы. А, да. Еще тоже про Казань, друзья мои. Вот мы буквально вот сейчас подготовили, ну, не сейчас, сейчас упаковали, тоже скинем это все под этим видео, ссылочки все будут на сайт, на рассылку и так далее. Про Казань еще хотел вам сказать. Значит, помимо обычных билетов, которые можно приобрести на этом сайте, у нас будет очень небольшое количество VIP билетов Это мы планируем для, ну, скажем так, Действительно наших лидеров, для них будет отдельная программа с питанием, с экскурсиями, с закрытыми мероприятиями, которые, которые будут проводить Анатолий и, соответственно, сооснователи вот, нашего сообщества, с возможностью с ними вообще поработать на закрытых каких-то мастер-классах. То есть VIP будет действительно, ну не просто там название VIP, это будут места, да, это будет отдельная немножечко программа, отдельная с дополнительными большими преимуществами. Также это будет отдельное и питание, то есть мы будем, соответственно, питаться там в ресторане. Будут экскурсии, и еще для вас будут несколько хороших подарков. То есть это действительно стоит того. VIP получат от нас сувениры, подарки, скажем так, которые увезут с собой и которые всегда будут напоминать им о нашем сообществе. А Мест прям очень мало, несколько десятков мест. Вот, 50, да, 50 мест, соответственно, ну, поторопитесь. Их можно будет приобрести только спрашивая, ну, как бы, то есть там их прям очень мало. Они даже не через сайт продаются. Я вам сразу это говорю, потому что там у нас прям отдельная для них программа, и мы, соответственно, прям все четко для них готовим. Так, по квалификациям в офисе не образуется 5 фифров разных ветков. Это не меня одного. Юрий, смотрите, если у вас что-то не отображается в личном кабинете, вы заходите к себе в офис, вот прям ваш личный кабинет, и там есть кнопочка поддержка. Дальше у вас сайт, вот после этой кнопочки, там появляется сверху такая еще кнопочка «Перейти в поддержку», и вы выходите в отдельный окошечко такое. И там прям тема, Описание. Пишите в техподдержку, прикле... прикладывайте скрины, чтобы быстрее вам ответили. После этого нажимаете там кнопочку такой «Отправить», и вам на почту приходит ссылка, что заявка принята и так далее. На эту ссылку нажимаете, и только теперь по этой ссылке, потому что она прикручена конкретно к вашему вопросу, ведете общение с техподдержкой. Все. В чате, ну, я что вам могу сказать, ну, классно, здорово, не отображается, напишите в техподдержку. Кто пишет в техподдержку правильно, вопросы мгновенно решаются. Просто очень многие люди пишут в техподдержку через какую-то почту отдельную или еще что-то. Есть специальная кнопка техподдержка. Нажимаете, связывайтесь, вам на почту приходит ссылка, что сформировано ваше заявление или ваша непосредственно просьба, и именно по этой ссылке после этого начинаете общаться. Не через почту, это важно, а именно через службу поддержки внутри вашего кабинета. Вот, напишите, напишите в техподдержку. Все отобразится. Поверьте, это все очень быстро решается. Акция по билетам в Казань была объявлена в Фейсбуке. Когда будут результаты? Объявим в ближайшее время. И также все, кто подписался на рассылку в Казани, вот, вам будет отправлено еще письмо, где будет вся эта информация про VIP более детально. Прям письмом вам непосредственно, ну, отправлено, вот, общаемся через, ну, все прекрасно общаетесь через поддержку, я, правда, я сейчас вам ничего не могу сказать, потому что там чисто технический момент должен отображаться, я, к сожалению, к техническим вопросам не имею доступа. Так, ну что, если вопросов нет, а то я смотрю, Вальтер вообще сейчас, Клевать начнет носом. Вальтер, тогда просыпайся. У тебя тебе серьезное лицо не идет абсолютно. Вот просто Блин, это Серега, идет... все, огонь. Вотросов нету, матросов нет вопросов. В синих вопрос. футболках такие одинаковые все. Да, вообще мы с тобой вон какие классные. Ага. Так, друзья мои, ну что ж, 21.05. Мы уложились чуть больше часа, как всегда. Кнопки на событийном сайте работают с Google Chrome. Вот, видите, работают с Google Chrome. Я же говорю, закрывайте свои Яндексы. Они вообще ненужные вещь. вещи. Вот, друзья мои, увидимся ровно через неделю. У ровно через неделю, в понедельник, как и всегда, в 20.00. Встретимся, поговорим, расскажем новости, поделимся. Что у нас вообще интересного? Ну и, конечно же, будем рады по возможности ответить на все ваши вопросы. Подписывайтесь на все наши каналы, подписывайтесь, заходите на новый сайт, подписывайтесь на рассылку, покупайте билеты на Казань, потому что на этом мероприятии надо быть. Тем более это все очень удобно. Вот оп, открыл ссылочку и прям сразу все там есть. А, все, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока.